начать вовремя и обстоятельства складываются так что уж простите друзья здравствуйте видите уже 69 человек замечательно хорошо да много новостей кого много новостей у меня какие новости я здесь сижу вот как говорится свои деревеньки какие у меня могут быть новости друзья мои до доброго времени суток это мы часто стали стримы проводить Тут вот. Меня пишут на каком канале стрим Да на каком канал то один просто тот тот я стер так сказать такая была там название такое очень наверное завлекательное вы все подумали что мы сейчас будем делать на кого мы будем охотиться тем более вы знаете что я против всякой охоты о, привет из Канады, из Франции, да, друзья мои. Доброй ночи. Южный побережье Белого моря. Моя, как говорится, любовь Белые моря. Сегодня что-то тосковал я по северным морям, так хочется посмотреть на эти фьорды, почувствовать вот этот вот северный ветер, небо это. северное сияние посмотреть, да, О, из Воронежа из всего, да, друзья мои, видите, сегодня хотел, так сказать, действительно, может быть, по поохотиться, да, вот поохотиться, да, на кабана, на кабана. Я же против охоты, а кабанов-то я люблю, на самом деле, это мои друзья, и как я могу охотиться на друзей? Но мы с вами имели в виду другого кабана вчера, который встречался с так сказать с большим боссом и что-то меня взволновало я понял, что его бригада хочет, ну, как говорится перехватить вот эту власть и поэтому как не, не печально но что-то не устраивает и меня, как и вас, я думаю это, этот гражданин в общем-то действительно мерзавец и убийца в какой-то близости от руководства нашей нашей страны, поэтому хочется мистическим образом его как бы притушить я об этом думал но друзья мои решил как бы пока делать это узким кругом то есть это оказывать это мистическое, подчеркиваю, влияние, чтобы блокировать его потуги на власть. Но, так сказать, как бы общая медитация мне показалась излишней, потому что друзья мои, много людей может пострадать, потому что, естественно, я как бы прохлопывал эту тему и понял, что э, будет серьезная обратка. И, друзья мои, рисковать вами пока не, не готов для своей кармы. Как мы? Хотелось бы это сделать, но нет. Так, давайте Ох, сколько людей из Дона. Еще один кабан в человеческом обличье, Греф с Чубайсом. Ну, нет, это, скорее всего, не кабаны, а такие хорьки. Знаете, вот этих млот воспринимать как, как это, с животными. Знаете, даже ассоциировать с кабаном, который ну, сильное, мощное животное, ассоциировать этого, как говорится, этого мерзавца, сечина, конечно, в чем-то обидно для кабанов, на самом деле. Да, До да, доброй ночи сегодня у нас, наверное, не будет зависать, я тут... Господи, у меня собаки тут на ру сидят пугай там в клетке шурует что-то я не очень удачное место выбрал для стрима а, да друзья мои отчет вот в беларуси то творится что-то я в последнее время не, не, не нет нету времени даже новости посмотреть вот так глянешь одним глазом а что творится? А там, по-моему, вообще труба. Опять людей-то обижают. И Пул контракт закончился. Он еще вещает из бункера. Ну, друзья мои, для богов что такое там? Месяц, два, год. Они могут себе позволить это. Сечин вылитый Джаба Хат. Ну, это Джаба этот, который из, из Звездных войн. Вот это вот. Вот к чему приводит, знаете, избыток ресурсов. Вот джаба из Звездных войн это ну, прямой показатель вот, как бы, идеологии демонов. Вот таких, ну, не настоящих демонов, а таких вот действительно жаб, которые пытаются подобрать под себя все, все, до чего дотянется их тело. Естественно, пытаются все контролировать. Это в чем-то подход разума каждом из нас есть вот этот демонический подход потому что мы считаем я эго это и все до чего дотянутся вот нам мы говорим хочу хочу там хорошую еду хочу там машину хочу это хочу то хочу там друзей хочу женщин вот все я хочу то есть вот это вот мы все превращаемся в какого-то джабу. то есть мы накапливаем эти ресурсы а дело в том что когда вы имеете много ресурсов вы должны их все время контролировать, потому что всегда появляются люди, которые эти ресурсы как отобрать. И это получается, то есть вы закручиваетесь в эту воронку, вы начинаете этот путь, вы пытаетесь сохранить, подобрать, как знаете, вот в свою песочницу собрать весь песок, а невозможно. То есть каждый раз вы получаете, вот превращаетесь вот в такое, в такое существо не очень лицеприятное, и в конце концов это выражается во взрыве. Как знаете, вот. В чем-то как знаете, черная дыра она втягивает себя ничего не выдает не выдает вовне и в конце концов происходит вроде как взрыв и рождаются из того что остаю вот вылетел уже рождаются звезды целой системы поэтому вот ну все имеет место быть поэтому ну чё Сечин, конечно яр яркий представитель я что-то его давно не трогал но вот меня взволновала эта встреча и я вот подумал а чё, чтобы нам, друзья, его не не блокернуть, так сказать, мистическим образом при, перекрыть ему, э, э, как говорится, простыми, простыми, так сказать, детскими в чем-то магическими э, методами ему этот. Но э, публично, друзья мои, мы это делать не будем, э, поэтому кто вот, действительно из вас понимает, что за это может прилететь, как говорится, обратная реакция, вот возьмет на себя ответственность, скажет, что да, я, я могу вот этого мерзавца, так сказать, перекрыть ему вверх перекрыть ему там, чтобы земля его не выносила, к примеру, знаете, осознанно так на ножки одеть тяжелые там свинцовые валенки с этим, с намерением, чтобы против Родины, против народа. Ворует и грабит, а что он это и делает, то полностью вот эти свинцовые сапожки, которые вы ему одели на ноги, блокируют силу Земли и нагреваются до раскаленной температуры. То есть ноги перестают его носить полностью. Если он прекращает деятельность, то, есть, то это воздействие снимается. Таким образом, вы как бы не, не, не, не ухудшаете свою карму, вы просто ну, воздействуете. Обраняете вот, свою страну, свой дом себя лично от негативных действий этого человека, который, так сказать, обворовывает страну. Вот такая методика достаточно простая. Но еще можно, как говорится, на голову одеть тяжелый рыцарский шлем без глазниц и тоже с намерением, что пока он, как говорится, действует негативным образом на людей, на страну, продолжает свое вот это живодерство. Сила, то есть потоки неба перекрываются полностью на 100%, вот этот шлем нагревается до нестерпимых температур. И, соответственно, когда он прекращает это действие, воздействие снимается. То есть вот простое, так сказать, легкая блокировка, но если она идет от, ну, к примеру, вот сколько у нас здесь, 500, от 500 человек, или хотя бы от четверти этих людей хотя бы от сотни, то это действие достаточно весомое и чувствительно, несмотря на пост, который этот человек занимает. Естественно, это ну, блокирует его надолго. Поэтому, а, это же можно возобновлять, конечно, найдутся там мастера, которые будут это снимать, потому что он там защита, фигита, все понятно. Но это выбьет его из гонки за трон. А вместе с ним... Выбит огромное количество, потому что он же не один, за ним стоит целая банда. И эта банда как раз силовиков в погонах. Поэтому, друзья мои, вот такая методика, но делать это может каждый по желанию. Принимай ответственность на себя. Ладно, друзья мои, вот крылья говорят, что попугаю налейте стопку. Друзья мои, я борюсь с алкоголизмом попугая, поэтому а вы мне предлагаете его спаивать. Нет, это... Это будет для птицы. Птицы не очень, как и людям, не полезно пить. У них слабая печень вообще-то. Поэтому, ну, попугай сам себе варит, варит фруктовый компот, который он пытается забродить. Сейчас вот он сидит здесь рядом со мной. Я его на ночь накрыл покрывалом, потому что он, ну, чтобы ему было спокойней. Вот он сидит там сейчас клювом щелкает, но не кричит. Хотя я вот вечером опять поменял. Его вечерний компот, он там все варит. Он там... Сейчас была брага, там яблоки у него были, мандарины. То есть такая наваристая брашка. Он ну, успел выпить ее, ну что делать. Я поменял ему воду, и у него еще что-то такое. Так что не волнуйтесь за попугая. Попугай находится в нормальном состоянии. Вот тут у меня напротив меня еще и дрозд стоит. Тоже он не спит и слушает. О чем мы с вами тут разговариваем. Так, все отменилось, зашло случайно. Нет, друзья мои, вот э, по поводу, так сказать, охоты на кабана я вам все сказал. То есть я свою, как говорится, охоту начинаю, и начинают, э, так сказать, некоторые достаточно серьезные люди в этом плане. Поэтому, ну что же, работаем, работаем. Ну а для вас есть повод потренироваться? Так, ну, ну, Кузнецкий народ администрацию захватил, путу ролик гуляет. Ну, видите, толку-то от этого, наверное, нету. Наоборот, только будут то Как с этими гражданами разбираться? Ну, тут надо и по всякому. Мы с вами вот несколько такой странный мистический путь. Поэтому пробуем, пробуем, как говорится, тут разные методики. Так, так, так, так. Ну что ж, друзья мои, о как мастер карт все время такой. Все время какие-то с подтекстом. Но ну что ж делать. Ладно, друзья мои, вот что вы там. Спасибо, спасибо. Готовы помогать в этом. Зря батька связался с бункерном. Это не ушел. Да микрофон шипит шорохом ну и, да мне тут все говорят что микрофон какой-то у меня вот он шипит, шипит. Не знаю. может это я шиплю а не микрофон я уж так пытаюсь его по всякому одевать но ведь не очень удачно есть у меня еще большой микрофон как говорится, но я его не подключал все у меня сложности с этим, с техникой как-то. Я человек стихийный, с техникой как-то не очень дружу, хотя все время пытаюсь. А... Мистик, что скажешь по поводу планеты Земля? Долго ли сама планета будет терпеть на своем теле паразитов, которые ее уничтожают? Ну, друзья мои, а... вы так подумайте, что... А кто такие паразиты на планете Земля? Может быть, люди-то это самые основные паразиты на планете Земля? То есть вот насколько вот э, э, насколько мы с вами ведем экологичную жизнь. Подумайте, сколько, сколько один человек, который, к примеру, питается мясом, сколько он э, съедает вот этого корма, сколько вот на этот корм уходит всего ресурсов. Один человек. То есть мы. Э, вы, существа в этом демонически, мы потребляем энергию страдания. Ну, не все, конечно, но многие, и в том числе очень много неэкологичного. То есть, люди в этом плане, сколько она будет терпеть людей. Периодически, знаете, да, вот так получается, что как бы планета Земля заболевает. Как вот иногда, знаете, человек заболевает. Вот вы тоже, в организме каждого человека присутствует огромное количество бактерий вирусов, грибков, огромное количество. Но они бывают, ну, работают в симбиозе, потому что бактерии позволяют перерабатывать пищу, позволяют вот многое. У нас на коже везде, везде вот целые колонии этих бактерий. Но когда становится много действительно каких-то деструктивных этих, и мы начинаем заболевать. То есть это не потому, что какие-то бактерии, а вот часто мы заболеваем, потому что у нас падает иммунитет. И вот у Земли иногда падает иммунитет. И человечество начинает вести себя подобным образом. Начинает ковырять эту землю, там, бурить ее, что-то выкачивать, что-то закачивать, пачкать ее. То есть, считайте, на коже планеты Земля начинается сильный псориаз. Что она делает в конце концов? В какой-то момент у Земли поднимается температура. То есть, начинаются вот там вулканы вулканическая деятельность сильные бурь дожди то есть она как бы сам исцеляется от человечества такие примеры уже в истории этой планеты были не раз когда высокотехнологичные цивилизации стирались почти до, до основания там оставались крохи которые потом начинали восстанавливаться ох мистик привет мы с мужем смотрим твой стрим вместе сегодня видела сон про а. там особое внимание уделяют Адовый порусят не. А. <свят> <свят> То есть, ну, знаете, адов есть очень много. Так, знаете, думаете что это только один ад и рай. И наш мир. Тут не знаете, писали, что земля такое уникальное произведение, что здесь, там прямо боги, боги прямо об этой земле пекутся. И прямо вся вся галактика об этой земле печется. Не, не тешьте себя надежды. Столько.. Э Столько планет столько измерений бой прямо это тоже эго мы считаем что мы как говорится вот в нашей деревне здесь на этой планете живем и прям вся галактика только и думает как бы здесь что у нас здесь творится нет друзья мои надо мыслить шире мыслить шире и понимать что мы только часть этого мира и даже не то что мы всегда там говорит создатель каждой галактики и уже создатель этой вселенной – это существо, до которого, ну, в принципе, дотянуться-то можно. Но для начала надо вот, вот здесь. Мы тут с местными духами не можем договориться. А вы думаете, что так прямо легко дотянуться с нашими вибрациями, дотянуться до чего-то высокого. Да просто сгореть можно от, от одной мысли, когда вы подсоединитесь к чему-то. Так, да, не подбираются к да, что там? Хватит писать о своей деревне. Ну, друзья мои, да, вот знаете, мы все там, вот мы там из этого города, из этого. А что будет, вот сегодня время вопрос, а что будет там с Калининградской областью, а что будет с Казахстаном, а что будет там с какой-то страной? Действительно, пора перестать воспринимать, что вот мы живем здесь, а вот на другой стороне мира там в Америке там совершенно другие люди. Да нет, те же, те же мысли, те же мечтания, те же сложности, те же взаимоотношения. Ну э, узкий кругозор только нас как-то самих нас унижает, поэтому мы думаем, что вот китайцы они какие-то не такие, или какие-нибудь там это африканцы не такие. Да у всех есть свои особенности, но но если мы всегда думаем, что мы особенные, то мы превращаемся вот в каких-то унылых, кислых людей. Так, ну вот видите, мистик начал работать с погремушкой, мне тут же прилетело. Украли деньги, выпал зуб в один день, с работы совсем плохо. Ну вот видите, друзья мои, надо, надо понимать, что вот вроде эти так называемые детские игры, они они могут привести к реальным потерям, проблемам в имуществе, здоровье. Потому что вот я и говорю вам, что вот давайте там, То есть от фантазии до дела, то есть от просто фантазии до, до реальной работы, все-таки далеко. Хотя все кажется, ну что там, какая-то погремушка. Дело-то не в том, что вы делаете, дело в силе вашей намерения. То есть у кого-то, как вот происходит в любом колдовстве, Тут не важны обряды, не важны слова даже какие-то вы произносите. Надо заботиться о личной силе. Важна личная сила человека. Понимаете? И по-настоящему маги заботятся, их основная забота – это ну, как бы накопление и умение пользоваться этой силой. Умение подсоединяться к различным силам, к, раз, к различным эгрегорам, чтобы... В нужный момент не то что вот как вот этот жаба, накопить этой силой, сидеть, как, как жаба на болоте, и там мое, моя энергия, а уметь работать с ней легко, уметь подсоединиться и отдать ее. То есть не, не сидеть там, не накопить этот аккумулятор, чтобы вы там лопались, а иметь возможность работать на мизере. Но главное отточенность намерения, умение подсоединиться к энергии. Необходимо вы подсоединились и дали свое намерение. Часто достаточно одного снова одной мысли, чтобы достичь реального результата. Тем более, если вы ощущаете потоки вселенной, если идет поток вселенной, вы как бы понимаете его, вы можете чуть-чуть даже, если идете, ваше намерение совпадает с ним, вы сработаете, вам даже усилий не надо тратить. Далее, намерение оно произошло. Если оно чуть-чуть отстоит, вы тоже можете этот ручеек больше усилий. Но наперекор потоку вселенной кем бы вы ни были как бы вы там и себя не говорили о себе не думали у вас ничего не получится но главное вот это намерение умение и легкость легкость а во многих во многих я вижу гордыню понимаете вижу гордыню когда там человек бьет себя да я там такой да знаете кто я, я тут там шурую в астрале вот этих людей я вижу и конечно они напоминают там ну детей, которые толком не понимают, что, что делают. Но это один из путей развития. Так, да-да. Э, Вас из-за ваши наилучшие желания откуда потом вытаскивать. Да откуда? Куда занесет нас? Куда занесет, друзья мои? Шлем это слишком ведро в самый раз с отходами. Ну, это в таком смысле, да, но есть есть такая методика. Это большие свинцовые сапоги и, как говорится, свинцовый рыцарский шлем. Не ведро, а именно рыцарский шлем. Это методика одного монаха, который пользовался ей и с ее помощью он, как говорится погубил одного известного герцога, то есть у него была настолько отточенная методика, что когда этот герцог, как говорится, он хотел этот монастырь разогнать, но когда он приехал, а тот поставил именно на намерение, намерение. то есть видите, очень тонкая игра, что не просто он нанес этот удар, а он как бы блокировал герцога, и тот пришел на этот и сам вляпался. То есть он выразил намерение разогнать этот монастырь. И его прямо там же хватил удар. То есть он, он остался жив, но он как бы... Ну, перегорели мозги. Он там еще года три там с ним валандались. Он как бы перестал говорить, перестал ходить. Ну, только глазами ворочил. Но этого монаха я знал. И, и это... Вот эта методика, которую мне подарил. Но у кого-то это просто пустой звук. Если у вас нету личной силы, то это просто какая-то шутка. Вы там... Какой-то этот может блокировать. Может. Но не, не будет такого эффекта. А нужен нужно работать с собой, со своей силой. Понимаете? Это работа ежедневная, ежечасная. Это работа осознанности, когда вы начинаете понимать силу мысли, силу намерения. Вас не штормит, вот так вы там вводите, там, а вы умеете в нужный момент расслабиться. Это невозможно научить, к этому нужно подтолкнуть. И человек начинает а на деле целый томан обить и все, все мудрость. Но мудрость – это энергия, ее нельзя вложить в буквы. Любое слово действительно становится ложью. Так, ох, Антихрист появился. Антихрист. Все время Антихрист какими-то сложными словами пишет мне эти, как его, комментарии. какими сложными словами, я думаю, да дурак я дурак. Антихрист, это голова. Я мне всегда говорил, Антихрист, голова. Я думаю, о, блин. Я даже даже боюсь читать, что он пишет, потому что там что-то разными буквами какой-то там. Выстринский суд там подал, там, давай то, давай все. Я думаю, ну, хорошее дело, конечно, но не для моего слабого рассудка, дорогой Антихрист, так что вы там какие-то совместные и эти хотите, вы попроще мне напишите, тогда я, тогда я пойму. Тогда вот что-то хотите сказать, видео там я посмотрю, если это, так сказать, не, не противоречит, как говорится, моим убеждениям и будет интересно для зрителей, я, пожалуйста, его выложу без проблем. Я не это как его не жадный, только там без этого, без каких-то уж особенных руганий, но попроще, потому что я вот... Некоторых ваших не понимаю Я же такой человек простой а попугай после стопки долгое время медитировать не сможет Ну, знаете Да, у попугая судьба сложная Поэтому и характер у нее непростой Но я, как говорится, с ним как-то уживаюсь Берегу его Давайте поможем Фургалу ну давайте, я считаю, что поддержать его энергетически, вот кто может, вполне можно. Вот мы с вами поддерживали шамана, то есть помните, это помогало ему. Так что давайте вот поддерживать Фургала, потому что мы знаем, что у него со здоровьем не очень и давление на него оказывается, чтобы он, ну как бы живой и здоровый дожил до этого, до как говорится времен свободы я тоже надеюсь что так вечерний компот вас, вас попуга... от попугая вас прямо штырит но ну, он он сейчас спит даже перестал клювом щелкать заснул у нее у него режим вообще вот у нее режим вот сейчас уже 12 уже и герда толкалась здесь и пошла пошла спать только вот тимофей тут рядом со мной улегся он у него нет режима, а у всех остальных режим. Так, Мистик, кого то сегодня чистил, расскажи. Ну, э, да, не расскажу. Мы вот, мы вот с вами решили, ну, кто, кто желает, помните, мы желаем с вами этого кабана, как говорится, блокировать его системы. Так, мистик, ты оказывается нарколог. Ну, друзья мои, я хорошо понимаю людей, выпивающих, потому что, ну, как говорится, в молодости я пил, ну, честно говоря, мне это не нравилось. Ну, интересно, конечно, все перепробовать, интересно, напитки, вкус, там различные опьянения, но э, смысл теряется, нету, нету этого. Какое-то время я просто... Ну, как бы участвовал в этих, ну, как ну, в застольях и, ну, как бы себе отдельно там наливал воду, как будто водку. И, как говорится, пьянел от воды. Тоже интересное чувство. Хорошо бы дрозда посмотреть. Ну, что смотрите, он, он сидит, но я его сейчас из клетки не буду выпускать на ночь глядя, он тоже уже, он птица ночная, все, никак ему вольеру не сделаю. Так, мистик. Кто будет следующий президент? Определит, бог народ не может, потому что разобщенный глуп. Ну. Так, все какая-то, да. Так, антихрист. Мистик, давайте мечом Всевышнего разрубим идеологически Путина и оставим от него только хорошую часть. Ну, забавное предложение. Мне, честно говоря. Ну вот надоели они. И Путин мне надоел, вся эта шарага мне надоел. Они мне уже даже не веселят. Поэтому по мне бы их как бы всех хорошим веничком смести бы прямо вот в совочек и как бы вот в нижние миры отправить вот это самое мне. Мне они уже не надоели, потому что мне это совершенно не нужно. Так. Иран стал стайл. Ох, стал. Пишет, что Бог упырь. Ну а каких вы богов имеете в виду? У вас какой-то особый, то есть есть демоны, которые притворяются богами, есть боги, которые похожи на демонов. Так что в чем-то даже ваши слова в чем-то могут быть правдивые. Но не надо выеживаться, вот, на самом деле, знаете, надо всегда вести себя корректно. Общаетесь ли вы с богами? Общаетесь ли вы с демонами С какими-то бесами Не надо никогда, как говорится, борзеть и выеживаться Корректно, но держа какую-то дистанцию Вот это оптимальный вариант Не надо обижать ни духов Ни каких-то даже нечистых сил Абсолютно А уж богов тем более оскорблять не надо Дело не в том, что они в чем-то там мстительны Хотя бывают такие боги Но это смешно Если там... Кто-то какой-то там муравей будет кричать там, да выходи сюда, выходи, я тебе сейчас покажу. Думаете, кто-то из богов купится вот на эту, на эту ерунду. Но в какой-то момент вам, когда будете осуществлять какой-то переход, ну это вам может сказаться. О, Карабас-Барабас. Давно что-то не видали мы Карабаса. Так, что-то там пришел с работы, отрубился, а тут толкнул. Ну вот карабас он тоже, похоже, дружит, дружит с водкой. Поэтому так, много помех от кабель телефона Fi-Fi. То есть звук-то неважный. Да, вот. Я смотрю, этот микрофон. Ну, я его в последнее время использую, но, видимо, не очень хороший. Люди не паразиты. Ну, знаете, мне, знаете.. за все эти я не всегда был человеком и вот сейчас мне в чем-то стыдно что как говорится что я человек на самом деле поэтому не надо гордиться этим и не надо стыдиться в конце концов вот что вам дано тема работайте вот сейчас вы в человеческом теле работайте в человеческом занесет вас в демонические миры Получите другое тело. В мир людей или рыб. Ну, будете, будете. Не надо. Вот то, что имеете, то, что им. То, то, тем, тем то и развивайте. Поэтому, э, как это такая местечковость, как вот наша там самая лучшая страна. Мы там самые лучшие, а все остальные дерьмо. Мы люди, а все остальные, значит, ничего не стоит. Это подход, подход детей. Ну, Артемида. Ну, Котам прислала мне благодарю за это Мистики. Каким вы работаете, если не секрет? Ну, друзья мои, сейчас уже, знаете, с этой путинской, как говорится, ваканалей. Ну, некоторые, некоторые есть, есть у меня еще фирма, которая работает и работает она сейчас в убыток, потому что жалко жалко людей увольнять сейчас у них как говорится семьи дети она небольшая но вот я как говорится поддерживаю ее как могу поскольку ну контрагенты разоряются весь бизнес рушится поэтому кем кем работаю тема работаю людей кормлю так так, так, так. Что такое? гравица Ох! Люди выращивают животных, они, ж... они ж... жрут. Ну, выращивают. Да, да. Вот эта методика, да, мы там их выращиваем, поэтому мы можем есть. Это все понятно. Все эти разговоры уже давно пройдены. Как бороться с грибами внутри организма. Друзья мои, вот универсальная методика, которую я вам давал, это ну не вражда с ними а умение замириться то есть вы понимаете вот эти вот вибрации улавливаете эти вибрации бактерии вирусов грибков и намерением собираете их это либо вот вихрь вот так вот делаете вокруг тела собираете это вниз под вашими ногами тоже в вашем теле состоит это такая темно-коричневое солнце метр где-то под вашими ногами собираете это намерением своим вот эти Бактерии, вирусы, грибки, их вибрации и мягко на выдохе отправляете туда позволяет очень хорошо, даже если вы заболели, чтобы болезнь прошла легко. А если вы здоровы, как бы вы не ведете войну внутри себя вот с этими бактериями, вирусами, грибками. Вы ну, синхронизируете свои вибрации. Это позволяет вам точно так же, как и со всем. То есть, вот, не, конфрак... не, не враждовать. Вот Основная беда нас это то, что мы любим воевать И мы все воюем внутри своего тела Понимаете? У нас все время вот эта дуальность Разум тела Тело душа Мы все время делим себя Добро и зло Мы внутри себя ведем гражданскую войну Война всегда потребляет огромное количество ресурсов вы вот всегда пытаетесь понять какие-то знания, говорите, там я, там что-то, вот что-то узнаю, вот какая-то техника, дайте нам техники. А техники это не будут работать, потому что у вас нет энергии. Понимаете, у вас нет энергии. Вся ваша энергия, вся, почти вся и, и больше даже, идет на борьбу часто внутри себя. Потом внутри своей силы семьи борьба идет потом внутри там где вы работаете или учитесь внутри этого коллектива ведется борьба потом в государстве ведется эта борьба потом в мире в целом то есть постоянно идет война в этом мире постоянно идет война и вся энергия вот как государство которое начинает войну оно очень быстро истощает свои ресурсы людские финансовые там моральные все это истощается государство не может долго воевать Любое государство, даже очень сильное. Вот это вот, а война ведется внутри вас. И первое, вот если вы хотите понять энергию, увидеть энергию, вы должны заключить внутри себя мир. Вы должны стать целостным. Вот это вот ключ к всему. Я не знаю, дойдет ли до вас вот эта вот простая, простая. Здесь нет никаких заклинаний. Нет чудо-мантр, который позволит вам что-то сделать. Если вы хотите накопить личную силу, прекратите войну внутри себя. Желательно здесь и сейчас. И сразу у вас появится излишек энергии. А он вам позволит укрепить свое намерение, укрепить свое здоровье. Все. Вы можете становитесь уже. Ну, в чем-то равным, ну хотя бы каким-то маленьким, как говорится, детям младших богов, скажем так. Понимаете? Простая вещь, я не знаю, она не до всех доходит. Я часто это говорю, но не это не понимаю, потому что мы привыкли воевать. Вот точно так же и с бактериями мы воюем. Мы у нас заболело, мы начинаем их глушить, бомбандировать там. Балаская там, там, водку с перцем мы их, мы их бомбим, мы их выжигаем. Была бы, была бы возможность, мы бы там напал, бы там, выжгли бы все. То есть мы выжигаем и бактерии, и себя. То есть мы, как, как это у нас, разбомбить воронеж, то есть, чтобы испугать врагов, мы должны ударить по какому-то своему городу и перебить своих людей, чтобы они ужаснулись от нашей, как говорится, дикости. И сказали, не, с этими ребятами лучше не воевать, они, они неадекватные. Вот в этом там, э, поэтому э, мир внутри себя, целостность. Как этого добиться? Разум должен доверять душе. Потому что разум это всего лишь механизм, как и наше тело, который дается нам только на это воплощение. Душа вечна. Душа это вып на самом деле. Она все видит, все знает. То есть, когда у вас появляется целостность, ваша душа в какие-то моменты может выходить и работать. Когда вам надо работать с энергией, вы работаете душой. Когда вам надо ну, быть социальным лицом, ну, то есть выполнять служебные какие-то семейные обязанности, вы работаете разумом. Но это происходит уже настолько согласованно, что вы делаете все гармонично, гладко, спокойно. Простая вещь. Но очень немногие Могут просто сразу это понять Так В то же время вот Это относится ко всему И государству тоже У нас все время идет война Так, Мистик, дайте, пожалуйста Технику для спящих агентов Для вспоминания своей миссии В первую очередь надо почистить энергетику Надо вот Пройтись по энергоцентрам, по чакрам, убрать из себя подключки. Знаете, вот я встречаю, вот ко мне обращаются очень много талантливых людей. Талантливых, чувствительных людей. Их часто блокируют с самого детства. Вот эти вот бригады, вот эти магические ордена, люди в капюшонах разных цветов блокируют, закрывают разум, закрывают верхнюю чакру, нижнюю чакру. Вот то, что мы с вами сейчас захотели сделать с этим, как говорится, с кремлевским кабаном, они блокируют человека с детства. Блокируют, и он чувствует что-то, а не может, нету возможности. Что-то он пытается делать, его отводит. Ставит видеонаблюдение. Ну вот, в этом мистическом плане, потому что просматриваешь человека, у него глаз возникает. Просто вот чакра, посматриваешь глаз, видеонаблюдение, то есть за ним следят, как он только выбивается ему подбрасывают неприятности пробрасывают проблемы болезни только и в этом, в этом и выражается так сколько ли вы антилоп съели и что паразиты не думаю ну знаете оправдывать собственное вот это вот живодерство хищниками и львами это не то природа это природа Понимаете, вы не лев, и пищу свою вы добываете, каждый лев рискует, чтобы, чтобы его там, антилопа может поранить, и в этом, в прерии, это как, в саванне нет нету ни антибиотиков, ни врачей, и если леву там, порвали лапу, то он очень быстро может умереть и все такое поэтому даже хищники они стараются в общем-то не драться внутри себя они больше там на понтах там рычат кто громче рычит кто еще что-то стараются не, не вступать в такую борьбу кровавую только в крайних случаях поэтому ну хотите есть причем хищники часто перерождаются в этих жертв понимаете на самом деле квороверт вы сначала там к примеру волк а потом вы уже заяц или там кто, кто нибудь и вот это вот и вы еще у вас есть воспоминания там какого-нибудь белого снега и когда вы идете носом по этому по снегу и слизываете кровь к примеру знаете как как это какой ажиотаж, когда вот стая идет, и вот раненое животное, и кровь на снегу, и они лежат волки и вот прямо этот эйфория. Вот, ну кто из вас это может вспомнить, и вы идете, и потом вот это вот свежее мясо, кровь, которая льется, это конечно непередаваемое ощущение чудесно, вот это чувство хищника, а потом ну век то недолг, часто хищник превращает, перерождается в жертву, и уже у вас этот ужас и вы бежите как говорится, непередаваемые. И у многих из вас эти ощущения есть, но вы изображаете из себя таких крутых ребят, которые сидят, что вы мы, мы не животные, мы там типа до людей доползли. Ну, это очень много быстро может поменяться. Вот вы любите, как говорится, свинину есть. Ну, и хорошо, хорошо любите, ешьте. Вы человек, вы можете себе позволить все сказать. Я жру там, свиней или коров. Будем жрать, вот <смех> вы жрете, а потом как бы вы увлекаетесь этим мясом, шашлыками, жарите, это по-разному маринуете их, какая прелесть, там, наслаждение какое-то, там с этим с лучком, с, вообще еще там красное какое нибудь вино с зеленцой, все вообще нормально, а потом вдруг, когда вы как говорится, помираете от срода печени или э, сердечный приступ вас Оттает. Вы вдруг оказываетесь, да, что-то завис. И вот вы неожиданно наказываетесь теле поросенка и все. И по этому кругу пошло. Знаете, там можете раз 50 прокрутиться. И вы там поросенка тоже век недолг. Вырастили год, зарезали, съели. Вырастили, зарезали, съели. И пока вы еще доползете до человека, вот, но надо вам это, пожалуйста, ваш Поэтому можно оправдывать все что угодно. Таким же образом, знаете, какие-то людоеды, вот адренохромщики тоже оправдывают. А что там детишек-то только лучше? Мы их там накормим хорошо, потом пугнем, там кровь сольем. Ну вот замечательно, мы же хорошие, а дети это не принадлежат. Те же оправдания, что там они и так там от болезней помрут, от нищеты, они и так, а мы им. Мы вот там больницы строим, но за это мы можем кого-то жрать. То есть это все. Все это, знаете. Такие оправдания, поэтому пишите, не пишите. Вы, вы вот многие из тех, которые они пытаются, они, их душа помнит, и они пытаются остановиться, притормозить. Так пока есть возможность, притормозите. Притормозите. А так, э, мистик, почему гиперборийский паук не хочет с нами общаться? А, знаете, я ли отвечаю за гиперборийского паука? Вы в этом... Я же говорил вам, в сновидении выразите запрос. Значит, он считывает эту энергетику, попадете туда. Хотите знаний, идите. Но понимаете, что всегда есть риск. Так, то, что мы считаем реальностью, является... Ну да, да так мистик скажи свое мнение по поводу известного ссср аверьянова валерия сергеевича гуру вороверы его мистической школы ну знаете плохого не могу сказать но много вот этой брутальности там у него все замешано на сексе все это и на таком каком-то вот этом я понимаю что сексуальная энергия она важна но когда вы у вас много вот этого. То есть, это как какие-то все Работа на нижних чакрах. Плохого? Ну, что, -то. это тоже выбор. Хотите жрать мясо, жрите. Хотите там, это вот, его этот, по-моему, там, провоцирует -про -про -прово его последователь, как называется, тоже говорит, что он его ученик. Этот бесноватый-то, как его там зовут-то? Как его зовут-то? Антоша, Антоша этот под, под дубовик, ну та, та же схема, там как говорится, типа женщину схватить и как говорится это быстрее как изнасиловать, то есть вот такой подход какой-то дикий, все время у него там какие-то там э в голове какие-то гомосеки, какие-то о, я думаю, вот он явный ученик, думаю, что-то что-то как сдвинуто на, напоминает маньяка Бесноватого. Хорошо это. Да, это его путь. Пожалуйста. Гордыня и, и как, как, какая-то ерунда. Мистик. Что делать постоянно сущности? Ну, знаете, бывает, бывает. И, кстати, люди, которые... вот Вы вроде почистили себя нормально. Вы начинаете чувствовать себя. Бывает, вы начинаете развиваться. Во-первых, может пойти старая карма. То есть, вы Чистите, спящая карма, начинает просыпаться те вещи, которые были незаметны. И какой-то момент вы чистите, чистите, думаю, что в конце концов. Ну, во-первых, вы приобретаете устойчивый навык, и во-вторых, это все когда-нибудь заканчивается. То есть вы, ну, как бы поднимаете свой уровень. Плюс вы становитесь ярче, и на вас могут нападать. То есть вы занимаетесь, ваша энергия становится более такой чувствительной, вкусной, на вас со всех сторон начинает всякая нечисть на вас лепить. Но если вы не боитесь, делайте шаг, другой, третий. Вот этот процесс, он когда-нибудь заканчивается. То есть тут главное не паниковать и чистить спокойно, не тратить всю жизнь на чистку. Иногда можно понимать, что можно и в чем-то грязном походить. Посмотрели, убрали, работайте дальше. Не волнуйтесь. Так, каким образом можно воздействовать на нашу власть, какие техники использовать? Ну, друзья мои, вот там гончар дает техники какие-то. Ну, вот попробуйте сегодня то, что я вам сказал, но учтите, что может быть возвратка. Вместе как защитить солнечное сплетение пробивают по много раз в день ощущение боли и стресс сразу. Ну, во-первых, если пробивают, надо подышать. То есть, во-первых, понять, а что там, если лишнее убираете, намерение свое вкладываете, кодируете этот центр, то есть, если из вашего пить, то есть, кодируете, чтобы эта энергия в солнечном сплетении была для паразитов ядовитой и токсична, свое намерение вкладывайте. и дыхание потоками тоже с намерением восстановить оболочку, чтобы не было ничего лишнего. Так, горяев погиб. Очень жаль. Ну, честно говоря, извините, дурака, я не знаю, кто такой Горяев. Наверное, хороший человек, если вы о нем говорит. Мы вселенские сироты. Есть ли у нас союзники на тонком плане? Вот в чем вопрос. Ну, знаете, в мире, если вот посмотрите в природе, есть ли союзники? Ну, вот так вот, по-хорошему. Некоторые и растения, и животные. То есть, они бывают живут в симбиозе, но часто всегда имеется противостояние. И у животных, и у людей. Вот могут ли люди ужиться? Всегда есть конфликт, всегда есть, опять же, война. То есть, вот в этом и умение мистическое, когда вы когда вы умеете общаться и с высокими, и с низкими энергиями, к чему я вас призываю. Умение входить в любой эгрегор, выходить из него легко, не залипать умение работать с различными методиками и с правительственными и со стихийными когда вы это умеете вот это нормально поэтому ждать союзников вот эта ошибка всегда что мы кому-то все время молим кого-то дайте дайте дайте вот много как дела у художников? всадника творит у художника ну сейчас выходит из депрессии выходит но как говорится удача в этом месяце ушла от него потому что ну, на него тоже оказывают влияние очень серьезные паразиты то есть у всадника очень кармическая такая вещь семейная кармическая вещь у него так сказать мама одержима бесами серьезными бесами одержима и вот вот это вот противостояние с мамой то есть она высаживает удачу, здоровье вот прямо у всадника высаживает под ноль. То есть вот эта проблема, которую ну, я предлагал ему ее решить, но он, он опасается этого. Поэтому это происходит. То есть то, что можно решить, в общем достаточно просто энергетически, он на это не идет. Поэтому. Так, ну да вот. Гимн земный. Уважаемый мистик, мне очень нравятся наши сказки. Ну, хорошо. О, из Опширонска. Так. Ладно, друзья мои, мы с вами уже Мистик может записать видео Днем о технике бега силы. Ну, друзья мои, для этого как-то вот э, я же как бы все время, э, все время один, как-то, знаете, вот и как, как записать это? Тут, либо, не знаю, какие-то схемы показывать, тут надо чувствовать это, тут техника-то может быть разная. Это не значит, там, насколько вы там ногу поднимаете и насколько это. Это вот как бы входит в такое медитативное состояние. Надо это описать словами. Ох, надо, хотелось бы, хотелось бы, друзья мои, наверное. Так, друзья мои ладно сегодня наверное завершить сегодня в общем-то охота началась во всяком случае для меня смотрим чем она закончится для меня потому что как раз сегодня я объявил объявил и меня мне как говорится позвонили и предупредили не надо в мистическом смысле иначе будут проблемы ну, как говорится Попробуем, я от своих намерений не отказываюсь, попробуем мистически воздействовать на этого человека и группу людей, которые стоит за ним. Посмотрим. Но вас предупреждаю, что обратка возможно. Только люди уверены, сильные, которые хотят попрактиковать свое магическое искусство, свое намерение, свою личную силу, что наиболее важно, это, это важно. Поэтому... Только на практике можно получить опыт. Не вот в этих разговорах наших, не в этих техниках, а именно в ваш личный опыт. Ваш личный опыт. Все, друзья мои, спасибо за внимание. Пока.